Цель. Это цель. Условно. А это точка, на которой находишься ты. И между ними есть какой-то отрезок. И тебе просто нужно хотя бы примерно понимать, за какое время ты проходишь этот отрезок. И когда ты понимаешь, что... ты, ты Когда ты умеешь адекватно оценивать этот отрезок, то есть не ставить себе какие-то рамки, в которые ты просто ну, никак не впишешься. Или впишешься, ну просто, блин, с ужасными последствиями для нервной системы, для пищеварения, для сна, для всего. Не надо так. Цели достигаются, они достижимы. Я не говорю, что тебе нужен, например, ты хочешь сдать книгу, ставь себе там 10 лет и расслабься вообще. Нет. Подход к цели должен быть четкий. Меня тут этому научили. Спасибо огромное моему куратору. Все нужно. Нужно хотя бы чуть-чуть ей заниматься, но периодически. Но при этом не надо превращать это вот запикивание в себя какой-то овсяной каша, которая вам не нравится. Превращайте это. Ну, то есть у вас есть 20 минут. Вы. Поборите лень, возьмите то, что вы хотели сделать, и посмотрите это. Не пихайте это себе в глаза, просто ну посмотрите свежим взглядом. Отредактируйте то, что у вас есть уже, или просто посмотрите на это. И на самом деле самое важное, что я хочу сказать, что я сейчас как никогда понимаю, что цели, которые ты ставишь, они достижимы. Ну то есть это возможно, это не какое-то абстрактное будущее, ну то есть у меня есть какие-то цели заряда зря, заряда полумечты, а есть цели, которых я сто путов допьюсь. И ты просто... их не обязательно... их обязательно отличать, вернее, но... что я хочу сказать, очень важно, идя к своей цели, помнить и о том, зачем ты это сделал. Потому что если у тебя в какой-то момент пропадет мотивация, это очень обидно бывает, потому что, например, ну не знаю, 5 лет вкалывал в школе, чтобы поступить в какой-то институт, а в одиннадцатом классе ты задумался, зачем тебе это вообще нужно. Конечно, эти усилия просто не пропадут так, но это все равно достаточно обидно. Поэтому запоминайте свою мотивацию и прописывайте ее. И планируйте время, это реально очень клево. Я стала успевать раза в три больше всего. У меня есть время на то, что я люблю, и есть время на то, что нужно. И у вас все получится.